Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Давайте мы сделаем небольшой обзор. Воскресенье, 4 октября, время 8.30 утра, это город Чикаго, 16.30, время московское. Обзор финансово-экономический. Ну, я вначале, так сказать, пару слов, а потом будем смотреть картиночки. Я покажу экран. Что нового? Что нового на ниве, как говорится, финансово-экономических новостей? Но первая главная новость в рамках очень серьезных новостей, которые у нас предстоят, в частности, я говорю про Соединенные Штаты, это выборы, до которых остается ровно месяц. Ровно месяц, поскольку 3 ноября состоятся выборы в президент Соединенных Штатов. На этом фоне идут различные какие-то эм, закулисные игры, поскольку это очень серьезное событие. Причем неизвестно, чем оно закончится вообще никак и никому, потому что впервые в истории вообще непонятно, будут состояться ли выборы. Но ну, каким-то образом они, разумеется, состоятся но есть очень много прогнозов на тему того, что они не выявят президента впервые за всю историю. А даже если выявят формально, то потом это будет оспариваться достаточно ну, как бы серьезно, с какими-то доводами и так, далее, и так далее. То есть, как мы знаем, это два президента, нынешний президент Дональд Трамп, и Джо Байден, Джо Байден который вот претендует на это. Причем я читаю совсем разные источники, и эти источники как бы не на виду, но они по-разному оценивают ситуацию. Кто-то говорит, там этот выиграет, кто-то говорит, другой выиграет. Астрологи говорят, сомнений никаких нет, но это как всегда, они все знают, астрологи. да. Но тем не менее... За всем этим стоит очень и очень серьезные закулисные интриги. И это не интриги даже власть имущих. И в свое время я беседовал со своим сыном, который ну, достаточно серьезный бизнесмен, вот, аналитик тоже. Ну И он мне говорит о том, что Какие могут быть, о чем можно говорить, когда это не выборы страны, это выборы компании, где в компании находится президент компании, скажем. Вот. Ну и, как правило, в компании есть, скажем, совет директоров. Ну, в каких-то очень крупных компаниях есть совет директоров, которые могут сместить президента компании только так, на раз. Вот. Ну и, конечно, есть какие-то силы внутри этой компании, и эти силы, они имеют очень серьезный вес. Но в данном случае, как всегда, речь идет о деньгах и о власти. То есть, кто у власти, тот имеет деньги, кто имеет деньги, тот находится у власти, как правило. Вот. Но за всем этим стоит даже не они, даже не эти силы, что самое интересное. А, скажем, есть такое понятие, как эм, «теневое правительство земли». Ну, представляете, земли. Ну, причем тут одна страна, даже такая, как бы, как бы супердержава. Ну, это ноль практически, то есть вообще никак. «Теневое правительство земли». А кто-то же еще выше есть, оказывается. А выше теневого правительства Земли есть высшие силы, которые и это контролирует. даже это теневое правительство Земли. Что такое Земля, в конце концов, в рамках Вселенной, правильно? Или в рамках мироздания. Но это тоже ноль, фактически. То есть галактик существует неимоверное множество. И когда... Это не тема этой программы, но поскольку уже, так сказать, была объявлена тема, сегодняшняя война богов, так, война Суров и Асуров, которую я решил перенести, моя программа, которую я решил перенести, перенести на, скажем, на неделю вперед и, возможно, в закрытом сделать формате. Почему? Потому что много будет людей, много будет каких-то вопросов, я не хотел бы отвлекаться, иначе, если я отвлекаюсь, я могу потерять нить того, что я говорил, она-то у меня есть, я так или иначе все равно в голове держу, но просто не, будет очень непонятно людям, которые смотрят, о чем вообще идет речь. Поэтому у вас не связанная речь, я часто читаю. Речь-то, она э, для меня она связанная, у меня, так сказать, в голове полная модель, как и куда мы придем, но для этого надо иметь какое-то, может, пространственное воображение, которое не у всех есть, и все воспринимают слишком прямо и слишком, так сказать, плоско. Вот слова, ну, так, так многие устроены, мы все. Поэтому мы сейчас говорим именно в этом формате, и здесь за этим стоят очень серьезные, еще раз повторяю, силы. Ну, если говорить более конкретно и предметно, то вчера было сообщение, вчера, по-моему, да, было сообщение, что... Собственно, сам выступил президент Трамп, выступил и сказал, что он и его жена, Милания они tested позитив или они инфицированы вот этим вирусом, который называется COVID-19. Ну и еще раз повторяю, с моей точки зрения, как бы это просто программа, это маленькая маленькое маленькое такое звено в рамках э, целой программы, которая к чему-то должна привести, сейчас я не буду говорить к чему, поскольку все-таки тематика у нас в сторону, не в сторону большей вот, финансовой части, и она не идет на главном канале, на котором присутствует 52 тысячи человек, она идет, поэтому у нас в чате присутствует только 10 человек, правильно? Да, что в общем-то совершенно как бы, это очень серьезные вещи, о которых мы говорим, и я бы, допустим, если бы, как бы вот ранее мне об этом сказали, я бы слушал. Почему? Потому что можно как бы информацию принять достаточно серьезную. А, вот. Но я практически делаю в том, что я практически показываю. Это знают только трейдеры, которые это видят. А, потому что не просто поговорить. Я не говорящая голова, talking hat. Я практически, собственно говоря, трейдер и аналитик, и действительно практически. Вот. Давайте мы посмотрим с вами картиночки. Я покажу экран, потом мы в конце перейдем к графикам. Вот. Что мы здесь видим? Это... Очень серьезная структура, американская, причем она, ну, не всем, скажем, читаема. Почему? Потому что не все знают про эту структуру, в котором вот эти новости есть, и они не такие благоприятные, скажем, для тех, кто этого не хочет, чтобы это все было. И вот я пока выбрал то, что называется... Экономикс, да, вот тут каналы есть внутри этой структуры. Вот здесь есть commodities, крипто, экономики, ну и так далее, энергия, медицина, да. Ну вот смотрите, ну это статус свободы, как вы понимаете, правильно? И ее здесь как бы нету, да? Ну то есть в волнах она и какая-то такая разруха. А сама статья называется здесь. То есть, окончание, допустим, финансиализацион, то есть дорога к нулю. Первая часть. Я не буду ее переводить здесь, но это очень серьезная статья, которая говорит о том, что очень и очень серьезные изменения будут, которые начнутся здесь, в Соединенных Штатах, вот. но ну, а найдут они свое распространение на весь мир. Вот. Долго будет, если я буду переводить это все. Давайте вернемся обратно. Здесь показано о том, что... Видите, да? Картиночку. Интересную, да? Вот это карневал. Видите? Вот это вот символы, вот эти красные трубы, да? Это символы карневала. А вот здесь показано Norwegian Крус это другая индустрия, ну, как бы, часть в индустрии судоходства, круизного, да. И вот здесь идет о том, что вот они стоят у причала. Они стоят у причала, и здесь написано о том, что какие-то корабли начинают уже функционировать и уже плавать в Европе но огромное количество операций в Северной Америке остаются закрытыми. И до 31 октября ну, пока до 31 октября этого года. То есть и остаются закрытыми, как сами понимаете, еще с марта месяца. Но вот здесь написано «Ноябрь». Вероятнее всего, не будет в ноябре не возобновятся вот эти вот круизы, поскольку очень небольшой прогресс в понижении вот этих случаев COVID-19. И после того, как президент Трамп объявил в пятницу, что он и его жена, вот видите, тестируют позитив это, для этого вируса. То есть э, остается, количество случаев остается в районе 46 300 э, в день, да? Но, новых, точнее, случаев. В этой связи давайте посмотрим вот эту картинку. Я ее очень давно уже не смотрел. То есть, это картина того, что происходит, ну, наиболее объективная, скажем так, сайт. Это John Хапкинс Coronavirus Resource Center. То есть, это основано на базе э, университета по исследованию вот, коронавируса. В случае, международного университета находится на территории Соединенных Штатов Америки. И где мы видим, видите, John Hopkins University, где мы видим, что количество... Смертей в мире достиг уже более миллиона миллион тридцать четыре тысячи официально зарегистрированных здесь тридцать почти 35 случаев 35 пять миллионов случаев на первом месте семь тысяч миллионов триста тысяч Соединенных Штатов. на второе место вышло после Бразилии вышла Индия и вот и Бразилия а дальше идет Россия на четвертом месте, потом вот Колумбия, Перу, Аргентина. И заметьте, что Бразилия, Колумбия, Перу, Аргентина, Ю, Южная Америка, да, вот эти страны Южная, Чили, вот. И то есть концентрация южноамериканцев вот здесь, Сауз Америка, да, и э, огромная насыщенность в Соединенных Штатах. Вот вот эта вот вся часть, видите? все красные. А вот здесь находится это Южная Америка. Причем э, странно, казалось бы, ну, понятно, Индия, она имеет количество, э, скажем, населения, э, может быть, больше, чем даже в Китае, потому что э, официального нет такого, у них паспортов-то нет у индусов. Они, так сказать, в горах не имеют паспортов, сами понимаете. Поэтому если говорят, что китайцев там сколько-то, там, 2,5 миллиарда, да, то или сколько, не знаю, то индусов, возможно, и больше, чем в Китае. Но Китай, который, с которого, как бы все началось, находится далеко, ушел, то есть был на первом, на первом месте, а сейчас тут и вы, ага, вот Китай находится. Очень Всего 90 тысяч, да. А были, они как бы, оттуда все началось. 90 тысяч по сравнению с 7 миллионами. Ну, как бы не совсем правдоподобно, на мой взгляд. Ну, значит, ну, не знаю, нет смысла это обсуждать. Но тот момент вот какой, еще раз. Давайте я временно сейчас уберу. Тот момент какой, друзья? Я об этом уже как бы говорил. Дело в том, что Соединенные Штаты и... Северная Америка, Соединенные Штаты. Вот как, как бы в Канаде не так много, вот я смотрю, а вот именно в Соединенных Штатах. И дальше идет Южная Америка. И тут есть очень серьезные моменты, почему вот концентрация, скажем, южноамериканских стран настолько большая. Почему, вот казалось бы, да? Но дело в том, что... В Южной Америке это не имеет как бы, отношения формально к этой передаче, но я думаю, что она появится и на канале «Центра Сангейс», а ту, которая вот война так, это, богов с демонами, мы потом как-нибудь еще сделаем на следующей неделе. Так вот, я говорил о том, что в свое время, где-то в районе там 15, нет, даже не 15, наверное, тысяч миллионов, 40 тысяч лет назад, возможно, возможно, или там по разным оценкам, мы же этого как бы формально не знаем, был такой товарищ, которого звали Демон, которого звали Равана, который понастроил, и как раз таки по всей Земле, но в частности концентрация была в Южной Америке, понастроил каких-то изучателей для того, чтобы воздействовать на сознание людей. И сегодня это главная тема, вообще-то вообще говоря, очень многих компаний технологических, которые ну, по-прежнему хотят установить контроль над нами, над населением планеты. Ну и вот, а предпосылки к этому были уже вот эти вот много тысяч лет назад, когда это трава он там поднастроил излучатели, Ну, не так пошло, как он планировал. Но тем не менее там появились очень серьезные э, негативные зоны, и вот э, это все к тому, что э, туда будут бить откуда-то и сверху, и снизу. То есть, э, если так посмотрим, то есть мы видим э, South Atlantic Ocean и South Pacific Ocean, то есть южно Атлантический и Южный тихий океан, которые как бы со всех сторон. И вот интересно, что... Еще раз давайте посмотрим. Посмотрите, вот то есть в центре как бы не так много по сравнению с тем, что находится вот здесь вот справа и здесь. Да? Значит, в центре Соединенных Штатов, как бы вот здесь, в этих местах, тоже не так много. Почему здесь? Потому что вот здесь находится озеро, это масштаб, да, такой. Вот здесь находится озеро, здесь находится прямо на юге этого озера, это самое большое озеро в мире, озеро Мишиган. Мичиган. И здесь находится Чикаго, в котором я, кстати, проживаю. И вот вся вот эта зона предполагается быть расколотой на две части, когда вот эти озера, они сольются в одно, пять озер, пять великих озер, называют, Эри, Гурон, Антарио, Мичиган, ищут там, пятая, забыл, а вот. и сюда вот это вот все поток, огромный поток воды пойдет сюда вплоть до Луизианы, и здесь очень серьезные штормы, которые вот отсюда идут, и здесь уже была Катрина, здесь находится Нью-Орлеан, вот, вот это вот кусок, видите, как сапог итальянский примерно, да, вот здесь находится Майами, и вот это вот Мексиканский залив. И здесь зарождаются всякие штормы, ураганы, ну и вот, то есть будет бить отсюда и отсюда. Серьезные вещи. Здесь находится Калифорния, Орегон, вот, и очень серьезный город, в котором, возможно, ну, предполагается, может что-то произойти, оттуда начнется... Этот город называется Портленд, штат Орегон. Здесь находится Нью-Йорк и Вашингтон, DC, District Columbia. Так, и здесь, видите, Северный Атлантический океан, здесь находится Северный Пасифик океан, и здесь находится плата Де Фука, как она называется. И вот эта плата, то есть огромная, причем тектоническая какая-то масса. И вот она находится здесь. И если что-то произойдет, то часть воды Северного э, тихо, Тихого океана хлынет сюда. И здесь тысяч километрная зона, которую давным-давно уже изучали. Уже лет 25, наверное, идут вот эти исследования. И здесь очень серьезная э, напряженная обстановка. Есть о чем мы, собственно говоря, даже ну как бы... Формально не знаем, об этом же никто не будет писать, иначе это же будет паника сразу сходу. А вот эта масса воды, она пойдет совсем в другую сторону. То есть это накроет очень и очень многие. То есть это цунами, наводнение и так далее, и так далее, так далее. Вот серьезные вещи. А, ну, поэтому вот Калифорния находится под большим, ну, опасностью. Об этом мы уже говорили, два города, это серьезные, это Сан-Франциско и Лос-Анджелес, которые пострадают большей части всех, ну и Нью-Йорк, сколько там миллионов, там 20, наверное, да, не знаю, меньше. Но такие города, конечно, они не выживут, поэтому есть предпосылки, скажем, и об этом говорят многие, о том, что надо было бы уезжать в радиусе, точнее, не в радиусе, в диаметре вот 50-мильной зоны. Желательно не находиться от береговой полосовы, полосы, где вот серьезная масса воды, в данном случае океаны. Так, давайте мы это уберем. Ну и давайте я хочу вернуться сюда, да? Вернемся сюда. Так, значит, итак, у нас э, мы говорим об этом. И вот international туризм. Но что самое интересное, кстати, если говорить о вложениях, если говорить о как, индустрии, вот продолжить индустрию э, судоходства и туризма, то когда это откроют, туда хлынут люди, которые сголодались, понимаете, по... Э, Вокейшн, да, по отдыху, скажем так, и, естественно, опять это будет спрос, и очень и очень серьезный спрос будет. Так, но пока вот на этой части «crushing impact on international tourism», то есть это просто убили убит весь международный туризм, вот этим самым COVID-19 ковидиотами этими, да, ковид-19. Но когда это закончится, ну, закончится рано или поздно, в конце концов, но есть предпосылки для того, чтобы будут другие какие-то там, об этом тоже говорилось, эпидемии. Ну, пока вот так. Вторая часть, которая я хотел поговорить, все это больше к финансам относится, это, смотрите, это крипто, криптомир. Или мир, ну, что такое крипто? Во-первых, крипто это сразу криптограммы, да, это какие-то, понимаете, шифровки какие-то, короче говоря. Но цифровая валюта, иными словами. Давайте посмотрим, видите, крипто автор after BitMEX founders. То есть, короче говоря, его собираются садить, вот этого. То есть, это огромная биржа, BitMEX которые открыли, это вот Founders, это, ну, человек, который открыл, да, основатель, основатель вот этой компании BitMEX, одна из бирж, ну, и биткоин, как мы видим, 10 900 смотрите, за один день 10 10600. Ну, у меня, я потом график покажу, вообще-то говоря, более так серьезный, чем здесь, здесь картинка, но, тем не менее, а вот 1 октября, 1 октября, то есть это что у нас? Это пятница, да, или четверг? Ну и одновременно с этим, на этом, на этом фоне. Что такое октябрь месяц? Это начало нового цикла. Это начало нового цикла. Дело в том, что... Давайте уберем, пока тоже временно... Дело в том, что существуют циклы, они называются seasonable циклы, сезонные циклы, во время которых, как правило, происходят какие-то одинаково повторяющиеся события. Ну и вот если мы говорим, допустим, сентябрь-октябрь месяц, то первое, октябрь месяц, еще раз я напомню, последний месяц перед выборами. Второе, 9 сентября, это уже, так сказать, то, что находится там наверху у нас, 9, да, 9 сентября Марс пошел в, в положение ретроградным, стал. 14 октября туда же ретроградным собирается быть Меркурий, Меркурий. Это означает, что коммуникация, связь с коммуникацией будет прерываться, люди будут друг друга не понимать, что будет происходить. На фоне уже ретроградного Марса, Марс это бог войны, то есть какие-то очень серьезные противопостоя... противостояния будут проходить во всем мире. Ну и в частности финансовых на финансовых рынках абсолютно то же самое. Mm -hmm. Последнюю в третью, точнее, пятницу квартала э, начинают, мы сейчас говорим о валютных биржах, начинают э, проходить изменения э, в, на следующий квартал, переходить то, что называется э, фьючерсы. Фьючерсы – это то, как люди спекулируют или предвидят то, что будет происходить, допустим, с золотом, с индексами, допустим, с рублем. Правильно? С индексами имеется в виду, да? С commodities. Commodities. вот. И если мы говорим про индексы, индексы, допустим, фондовые индексы, к примеру, S&P 500, индекс NASDAQ, индекс Dow Jones, индекс Russell 2000, и индекс, допустим, доллара, индекс британского фунта, индексы, это не валюты, Пока это индекс, и существует индекс доллара, индекс существует британского фунта, существует индекс евро, существует индекс австралийского, новозеландского доллара, канадского доллара, шведской кроны, швейцарского франка и так далее. Вот, эти индексы сейчас перешли на декабрь месяц, то есть сейчас... Этот момент тоже надо учитывать. Следующий момент о том, что 15 октября, то есть через 15 дней после начала нового квартала, октябрь, ноябрь, декабрь, трех месяцев, будут репортовать, давать отчеты все компании, все до компании. Мы сейчас говорим, конечно, о Соединенных Штатах и компаниях, которые очень и очень серьезные. То есть, если, к примеру, компания Apple скажем, самая чуть ли небольшая в мире компания даст сейчас какой-то негативный репорт, э, отчет, это означает, что э, на весь индекс это будет очень серьезное, то есть индекс полетит очень серьезно вниз, индекс Несдека. Как оно будет, ну, никто не знает, если бы знали, так сами понимаете. Это внутренняя информация, которую, наверное, кто-то знает. И, наверное, точно кто-то знает, но об этом широкому, так сказать, публику и населению, безусловно, об этом не говорят. Поэтому все вместе вот это оказывает очень серьезное влияние на маркет. В условиях вот этой волатильности и в условиях того, что непонятно, кто будет президентом, то маркет очень и очень серьезный, и входить в него довольно сложно. Вот. Ну, если только не понимать законы функционирования, поскольку... То, что происходит, падение, там, подъемы и торговля, они подчиняются законам совершенно неземным. Как бы люди себя ни вели, как, какие бы силы за этим не стояли, это не имеет никакого значения, потому что все уже давно прописано. То есть сценарий наших жизней, тем более, он давно прописан. Давным-давно известно, там, конечно, там, наверху. Давным-давно известно, что с нами будет, с каждым из нас, конкретно, предметно. Вопрос заключается только в том, что, первое, хотим ли мы это знать, второе, что мы можем изменить в этом. Но если, условно, мы будем сидеть на диване и ждать, когда, вот я сейчас показываю криптовалюту, когда пройдет изменение и когда мир станет дигитал, то можете не сомневаться, что на всех территориях, во всех странах Деньги, которые под подушные, подматрасные, под баночные, они пропадут в какой-то степени. Деноминация будет без сомнения. Вопрос заключается в том, что делать с этим. Ну, это вопрос достаточно сложный и это конечно не тема часовой программы вот она уже длится у нас полчаса я еще даже графикам не приступил но на мой взгляд графики они нужны только малому количеству трейдеров Да и у нас только 20 человек в чате это очень серьезная вещь вещи о которых я говорю и конкретно предметно что сегодня ухватить и как заработать элементарно можно конечно и как быть с этими деньгами и куда их перевести, я, в любом случае, знаете, есть такая поговорка. Кто предупрежден, тот вооружен. А не верю? Ну, не верьте. Значит, Когда будет, тогда будет. <смех> Понимаете? В любом случае, я для этой цели предпринимаю какие-то действия. Мне сказали, и я сразу принимаю. Если я буду говорить, я в это не верю, на чем я должен основываться? Рассказать? На моем представлении, кто я? Такой великий эксперт в этом деле. Такой же, как и все. Просто, если есть информация, то я я так делаю в самом случае, так я делал на территории Востока, то я ее принимаю как информацию. А дальше я начинаю проверять с помощью своей интуиции, с помощью каких-то других анализов и так далее. Если она подходит, тогда я ее принимаю, независимо от того, кто меня учил, чему меня учили. Это полная чушь, потому что то, чему нас учили, это, как говорил Райкин, забудьте, это то, чему вас учили в институте, придя на производство, понимаете. То есть полностью надо забыть об этом. Ну, как бы не то, что забыть, но на время принятия информации. А как мы ее возьмем? У нас, понимаете, вот чашка, так, полная. да, и туда поступает информация. Она уже полна той информации, которую мы до сего получили. Ну, ну как минимум, надо взять и какую-то часть вылезть, чтобы там впустить информацию. Вот только всего. А дальше будем смотреть, как они между собой, эти информации будут вот так вот сочетаться и трансформироваться. Давайте посмотрим еще раз картинки. Так. Ростов, на дому по-прежнему <смех> безопасности. Спрашивает моя землячка Елена Гончарова, в котором я... Город, в котором я родился. По-прежнему, почему он должен быть в опасности? Особенно те, кто живут на левом берегу Дона, бердон да? вот Биткоин. Значит, у нас полетел. Давайте мы Посмотрим это потом. Так, значит, еще раз посадили вот этих вот основателей BitMEX. Это будет происходить на различных биржах. Самая большая биржа на сегодняшний день, но это тема другой передачи, конечно же. Это у нас Binance, да? китайская биржа. Вот посмотрите, что там происходит. Видите, резкое падение абсолютно всех. То есть, вот здесь написано uh, Ripple, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Видите, да? То есть, я могу еще раз... Э, как мне уйти от этого? А вот здесь. Так. И давайте мы вернемся в начало. Вот это я показывал. Да? Значит, Децентрализованные банки. Значит, Вам надо посмотреть, друзья. Децентрализованные финансы с value creator and destroyer. То есть, посмотрите, total value, то есть в объемы вот этих децентрализованных... Что такое централизованные банки? те те банки, которые мы знаем, да? Центральный европейский банк, допустим, Федеральная резервная система и так далее. А вот есть понятие децентрализованное. Короче говоря, сейчас не, вда, не вдаваясь в эти детали, в эти подробности, мы говорим о том, что... Э, о том, что... Э, Попытка вот из создания вот этих цифровых валют, биткоин, да, самое главное, из них, которая первая появилась, это попытка уйти из-под контроля, то есть децентрализация, и непосредственно от покупателя, значит, минуя вот эти вот звенья, финансовые эти институты и банки, к... То есть мы покупаем напрямую, короче говоря, как когда-то было. Не то, что мы покупаем в магазине, ну, как можно сравнить, допустим. Мы идем в магазин и покупаем, но в магазин заводят продукцию, да, продукцию. Вот я был в Минске, и я был удивлен, я пошел на Комаровский рынок, и я подхожу к каждому, и они везде стоят таблички там, о том, что вот были проведены тесты, там надо все тесты, теперь раньше как бы не было. То есть приезжают колхозники, приезжают фермеры, и они продают им свою продукцию. Ну, понятно, их проверяют, да, но тут стоят какие-то совершенно официальные с печатями. Я спрашиваю, а кто вы? То есть, по сути дела, на рынке, где была всегда торговля между, еще раз, фермерами и покупателями, сегодня те же самые магазины. Просто они как бы аграрные, фермерские магазины сегодня, я так полагаю, на всех рынках. То есть сегодня частника там не встретишь. То есть частников начинают прижимать. То есть опять где-то какие-то кооперативы, и там с каких-то хозяйств, собираются с разных хозяйств, и какая-то компания в виде этого кооператива, они, так сказать, берут на себя миссию продавать их продукцию, понятно с накрутками. То есть мы сегодня покупаем, может быть даже дешевле, чем в магазине, поскольку, ну как бы магазин там больше звеньев, больше накладных, так скажем, расходов, а на базаре как бы меньше, да, и на базаре как бы мы считаем о том, что там продукция другая, чем в магазине, там нету ГМО, там и так далее. Ну, <coughs> это мы не знаем, мы это выставляем на совести, там и так далее. Но сегодня тенденция идет по всему миру вот, и, и в Соединенных Штатах, поэтому прижимают, так сказать, хозяйство, вот у нас на огороде формально я могу выращивать все, что угодно, и у нас растут, конечно, помидоры, но где мы берем рассаду, да, помидоры, огурцы там и так далее, но где мы берем эту рассаду? Мы берем эту рассаду в тех же магазинах, как по-другому мы вырастим, а там эта рассада, откуда они берут эту рассаду, ну, понятно, да, поэтому точно такие же помидоры, которые тоже... Не тем же пахнут, но чуть-чуть они получше, поскольку выросли без химии. То есть у меня э, нету, я не, так сказать, мне вот это э, газон под линейку, мне это не интересно. Там есть пестициды, гербициды, которые там, эти сорняки. Но зато там удобрена почта вот этими всеми вещами, и урожай там может и растет, только это все же химия. То есть я этим не пользуюсь. Но тем не менее, изначально яросада-то не та. Поэтому все равно это, ну, чуть лучше, да, ну, все равно не то, короче говоря, чем было когда-то, вот, ну, в общем, смысл какой? Все идет в контроль, вот, у нас через недельку будет программа, мы закончим, вот я сегодня позвонил некоторым моим, так сказать, преподавателям и сказал, что я их приглашаю принять участие в программе чтобы закончить вот наше общение, было пару программ с контактерами, допустим, да, и там речь шла о чипизации, там, о вакцинации, всеобщее, чтобы так сказать, опять контроль, опять везде контроль, то есть кто-то хочет, так сказать, контроль над нами. Ладно, вернемся мы к нашим вот этим вещам. То есть вот это я показывал когда-то, да, видите, все биткоин, биткоин, биткоины, трагедия, значит, монопольных фиат-мани, фиат-мани это называется та валюта, которую мы привыкли, ее называют фиат-мани доллары, там рубли, там далее тугрики, вот, Трагедия вот этих денег, да? Почему трагедия? Потому что их будут переводить в биткоин, не в биткоин, точнее, а в цифровые валюты будет переводить. Рано или поздно мы перейдем, да? Ну, вот я сейчас в стадии там изучения этого вопроса, и потом я буду показывать уже в других программах, что мы можем с этим делать. В других программах будем смотреть. Украина, Россия и Венесуэла, leading the world in crypto-adaptation, China analysis. <laughs> То есть китайские аналитики определили, что Украина, Россия и Венесуэла, страна высшего порядка, да? вот. они оказываются лидирующие в мире крипто-адаптаций. Да? вот. Представляете? Uh, вот криптовалюты rarely used to launder money, fiat preferred. То есть отмывание денег, да? отмывание денег, uh, ну обычных денег, да, как мы знаем, есть такое понятие uh, отмывание денег, а вот криптовалюты пока не используется, или очень и очень редко, да. Uh, ну давайте мы тогда с этим Ну тут много, короче говоря или здесь можно все это много смотреть но время время давайте мы все же вернемся ту, тому кому интересно конкретные вещи посмотреть так вот здесь наверное ну это последние данные это последние данные посмотрите чем закончилась пятница пятница закончилась NASDAQ упал на 251 поинт, минус 2,2%, S&P на 32, это почти 1%, Dow Jones на 0,5%, но это фьючерсы. Биржа открывается у нас сегодня. сегодня, для меня сегодня, для вас это будет в час ночи, в ночь на понедельник, в московское время я имею в виду. В 17 часов будет открываться биржа. Здесь показано, я просто смотрел, показано, видите, здесь металлы показаны. Металлы. То есть золото упало 1923, last последний был золото 1904. Ну, high был 1923, low был 1895, то есть посередке она находится между high and low, вот, на 12.30. А вот капор, медь, на 201 пункт поднялась, или три с лишним процента. Видите, здесь два капр, два контракта. Ну, здесь даже больше было. Это декабрьский контракт, а этот, так сказать, другой контракт. Вот. Ну, алюминий и так далее. А вот... Ну, другие. Короче говоря, здесь мы смотрим, я здесь смотрю большей части календарик. Вот на следующей неделе, что у нас будет. Значит, британский фунт. Мы сейчас посмотрим графики. На самом деле, вот австралийский будет очень интересный интерес рейт, тарифная ставка для Австралии. Будет те, кто в теме. Вот американские будет новости, non-manufacturer тоже там новость будет. Вторник, среда crude oil inventory. И вот здесь будет очень интересно, в Соединенных Штатах, это в среду будет, 7 октября в 21 час по Москве, это называется FOMC Minutes, то есть перед тем, как будет и FOMC Statement, это Federal Open Meeting Committee называется, то есть Федеральная резервная система выпустит вот какую-то какую резолюцию касательно вот денег. Да? Ну и это очень серьезный момент, то есть здесь будет, конечно, какие-то Движение, волатильность, мы предполагаем увеличится. Вот. Ну, те, кто безработные, пособие по безработице, ну, вот предполагают, что было 837 тысяч, 823, то есть уменьшится, если увеличится, тогда полетит вниз все это дело. Ну, и все, Да. Вот. Ну, есть, конечно, тут новости и в пятницу, но примерно все. Давайте мы посмотрим графики с вами. Давайте мы нас посмотрим насчет рубля. Наверное, многих это интересует, рубель деревяненький, да, стеклянные, оловянные, деревянные. Ну, видите, да, это была высшая точка, которая была в марте месяце, но ну, когда вот начался этот самый. Uh, то есть 1 доллар стоил 83 рубля примерно, 82.80. Ну и сейчас мы движемся в эту сторону. Ну вот если, вообще-то говоря, я говорил, что примерно вот следующий 81 где-то вот здесь. Uh, так планируемый момент. С другой стороны мы можем зайти в эту зону, 74.66. Если мы увидим, 7, ниже, чем 1 доллар стоит ниже, чем 76.50, скажем так, 76 рублей 50 копеек, если мы увидим, да, это будет означать, что мы идем на 74. То есть мы можем туда просто поменять деньги, и рубль будет укрепляться какое-то время. В то же время, если мы пробьем 1 доллар больше 80 рублей, там 25 копеек, скажем, ну, тогда мы практически наверняка идем вот сюда и, возможно, превысим, потому что следующий... У нас будет очень серьезно 1 доллар 87 рублей. Примерно 86,90. Вот следующий. Называется Overhead Resistance. Так. Ну, здесь показано британский фонд против доллара. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я не давал сигналов. У нас есть несколько групп. У нас есть группа Делтик Клаб. Клуб Делтик. Далтик – это компания, которая, вот моя компания, которая являюсь основателем президентом компании. Это называется Академия биржевого трейдинга, где кто-то учится, как ни странно. Вот, в частном порядке в основном. Ну, кому интересно, пишите. Пишите, я даже могу сказать, куда писать. Я редко это делаю. Ну, допустим, допустим, это... Ну, во-первых, меня можно найти в Телеграме. Deltic 1.0.8. Это email, Это email mail компании. Так, и вам там ответить, или я, или там... Кто там будет? Вот. Да? l Да, ну, все верно. без вот, таблички. Так, значит, так вот, на мой взгляд, мы идем выше этой точки, как минимум 1,29-1,30. Я думаю, что мы идем туда, хотя потенциал вниз значительно выше. Но пока на этот момент мы идем вниз. То есть вот четырехчасовой график. Ну и пока временно мы, да, идем вверх. Я думаю, что мы даже пойдем еще выше. Я думаю, что мы пойдем на 130 но на долгий срок, скажем, мне кажется, что мы придем все равно вниз на 1.25.5. Вот тут есть линия, которая проведена давно. Пока мы находимся в зоне резистанс. Но эту точку и вот эту точку мы возьмем, я думаю. Да? А после этого, возможно, пойдем вниз. Но если упадем ниже этой точки, тогда почти наверняка. То есть вот эти точки мы тоже должны взять. Я имею в виду, здесь стопы стоят. Вот здесь стопы стоят те, которые покупают. Вверх, и здесь то постоятие, которые продают вниз, ну, еще раз говорю: в графике в графике вложены абсолютно все новости, которые есть на биржах. Ну, и в частности, так скажем, ну, давайте у меня тут показано. Многие убрал. Вот здесь евро-доллар. Вот мои вниз, скажем, то, что я вижу, один семнадцать, один. 16,7. Еще раз, это 1 час всего лишь, поэтому 1,16,5. То есть это практически трейдинг, где можно просто брать конкретные ну, э, бенефиты в виде денег. Крудойл. Да? Эм, сырая нефть. Сырая нефть. Ну, Видите, да? То есть 43,50, и сейчас 37. То есть вот эту точку мы должны взять 36. Ну, то есть началось падение, которое, в принципе, давным давно давным давно ожидалось, это падение с момента поднятия, когда оно было чуть ли не негативной. Это то, что касается нефти. Соответственно, видите, падение нефти – это падение рубля, доллар вверх, рубль вниз, падение нефти. Ну, вот такая корреляция, допустим, с тем, что происходит. Ну, на эту тему мы говорили, что здесь есть полное соответствие. Да? Просили посмотреть биткоин, биткоин-доллар. Ну, в самом случае, я, в принципе, так сказать, знаю, видите вот это падение 1 сентября, здесь всего 4 часа, если мы сейчас возьмем дневной график, то э, я ожидаю падения ну, в зону какую-нибудь, скажем, суда. И вот здесь я, наверное, буду покупать, потому что как только вот это начнется переход валюты, местной валюты, скажем, всех стран переход на цифровую валюту, а то, что это начнется, это без сомнения. Это вопрос времени когда, скорее раньше, чем позже. Поэтому те, кто говорят 8 лет, не верю я в это 8 лет, и не верю я в 4 года, скорее, это будет год-два, поскольку ну, изменения они должны происходить. Они и происходят на самом деле. Просто мы, как всегда, оттягиваем этот момент Потому что мы не в курсе дела, мы не в теме, и мы, как всегда, что-то или боимся, или не верим большей части, поэтому, ну, вот так мы устроены. Но я допускаю любые варианты и падение. Вот это будет мне давать таргет, и для трейдера, для трейдера, ну, я Практически серьезно могу показать, куда это идет. Но у нас есть группы, я не могу это в открытых, скажем, вещах, я не могу нарушать правила. В Телеграме есть два канала. Один, скажем, DLT Клуб, Делти Club, Я уже несколько раз писал, наверное, многие знают. И есть второй канал, который называется Индикаторы. Индикаторы – это… Сейчас мы посмотрим буквально совсем чуть-чуть чтобы сразу все вместе было в одном вот давайте золото посмотрим с вами видите да то есть 200075 больше двух 2000 это было. И сейчас идет падение вверх и падение вниз, значит, с моей точки зрения мы должны идти значительно ниже. То есть 1800 – это будет следующий таргет, это все ерунда, это падение, это все ерунда. Ну, конечно, это дорогой очень индекс, как мы знаем, поэтому те люди, которые в это дело вовлекаются как в трейдинг, ну, они могут серьезно пострадать. Особенно, если речь идет о фьючерсах. Если речь идет о валютной паре, XAU, how, да, 2USD, United States Dollar, валютная пара, тогда здесь несколько по-другому. Вот здесь мы видим, да, XAU, USD. Ну, у меня здесь есть, видите, индекс другой. Это индекс, видите, J.C. Разночтение, видите, здесь 1900, а индекс фьючерса, поскольку это декабрьский контракт, то есть, это ожидание, а мы сегодня в начале октября, ожидание того, сколько будет золото стоить в декабре месяце. То есть, здесь 1907 на этот момент, здесь 1900. Поэтому здесь можно и в этом варианте, и в этом варианте делать как угодно. СНП и Несдок. Может быть, повторится тоже жуткое падение нефти. Этого мы не знаем. Я предпочитаю не делать прогнозы, и тем более предсказания. Я предпочитаю делать конкретно и предметно то, что я вижу своими глазами, а не предвидеть, что оно повторится и не повторится. А, как мы знаем, наверняка уже есть альтернативное топливо. А, то есть сегодня это электрические, там, скажем, двигатели, а не двигатели внутреннего сгорания, понимаете? То есть сегодня мы же это знаем. Но пока, допустим, да, а из нефти вырабатывают все, вот судоходство и так далее, тут пока еще, ну, не знаю, во всяком случае не внедрили. Придумать придумали наверняка. И тут есть очень серьезные вещи, мы это будем об этом говорить. Есть люди, которые делают очень серьезные вещи. И наши преподаватели, вчера я только беседовал, просто невероятные вещи. Вот те люди, которые на курсе Валерия Николенко, допустим, центра Сан-Гейтс, они получают возможности предвидеть, видеть и так далее. пользуюсь, как я вчера выяснил, не только своими способностями и то, что это все им обучает Валерий Николенко, а еще, так сказать, вспомогательными устройствами, как выясняется, очень серьезными. Так, с этим мы разобрались. Нефть что мы еще. Неожиданно. Ну вот. Падение Нездока было, это дневной график, падение Несдока в цикл 1 сентября вниз, вверх, вниз, вверх. Если мы пробьем вот эту точку, то мы без сомнения летим очень и очень серьезно вниз. Я думаю, это произойдет. Просто сейчас волатильность очень большая. Вот. Я думал, что мы дойдем все-таки чуть повыше. С другой стороны, если мы посмотрим, то видите 0,5. Если мы превысим эту точку 1,610, 1,610, 1,615, то мы придем на 11, 714. и это 100 поинтов и 2,000 долларов. Вообще-то говоря, на фьючерсах 2,000 долларов на одном контракте, на двух при вложении в 500, ну очень серьезный профит, если мы пробьем эту точку, и это будет практически наверняка. Вот и все. То есть моя задача найти точку входа, моя задача найти инструмент, и после этого я его показываю ну, подписчикам, которые могут получать очень серьезные бенефиты. Ну, если это мы берем дневной график, конечно, потому что индикаторы я покажу буквально совсем скоро. По поводу S&P 500, Смысл тот же самый. Вниз, вверх, вниз, вверх. То есть э, здесь ситуация, наверное, та же. Еще раз, я делаю базовую раскладку. это не Здесь мы дошли ровно до 15-50%. До то есть это то, что э, законы, которые наверху, не это не на земле законы, и их надо соблюдать. А кто не хочет и не верит, это их дело, их право, нет вопросов. Я изучил это дело за столько лет, я соблюдаю эти законы и обучаю вот, желающих. Поэтому, если мы придем сюда, тысяча, сколько? Тысяча, то есть 33,92, 14,38, 45, 46 поинтов, это умножить на 50, ну, скажем так, почти 2500, ну примерно столько же, при тех же вложениях в 500 долларов, то есть потенциал. Если мы пробьем 3198, то мы, безусловно, идем вниз, ну и, наверное, возьмем вот эту точку, 2000, видите, 2900, то есть на 3000 мы придем, вот в эту зону мы должны прийти. Вот, еще раз, я хотел бы видеть больше подъем, потом пробитие точки. То я процентов знаю результаты, чего будет. И меня совершенно не интересуют выборы. В данном случае, если я концентрируюсь на вот этом, и хочу получить, так сказать, то, что я хочу получить, то я это получу. Поскольку, еще раз, это законы, которые очень немногие знают и более этого не верят. Но дело такое. А так, с этим мы разобрались. Давайте мы это уберем. Так, и буквально совсем чуть-чуть а у меня нету к сожалению у меня нету индикаторов ну короче говоря есть группа давайте я покажу может быть если я найду эту группу так Ну, давайте посмотрим здесь. Это, видите, группа DELTIC Trade Information. Давайте, кому интересно, кто этого не знает. Я поставлю сюда. Вот. Ну, вот э, просто как один из вариантов, как оно работает. Ну, вот индикатор, прекрасный вариант, индикатор пробил низ, да, вот здесь. Вначале было это, я показал, то есть здесь был суппорт, синяя линия. Здесь был индикатор, который дошел до пунктирной линии. И, то есть здесь покупка, короче говоря, и здесь показано до того, как это произошло, видите, оно еще не произошло. Видите, три раза показано вот о том, что мы покупаем. Мы сюда придем практически без вопросов. То есть здесь вероятность вот этого события составляет, ну, очень большую. Ну, под 90, наверное, процентов. Поскольку мы чуть-чуть пробили эту зону. Но самые главные стопы ниже были, естественно, об этом я говорил. Но вот здесь все же мы добавляли в этом месте. Вот здесь, в этом месте мы добавили. Вот здесь. Да? Мы добавили. Uh, увеличили позицию, и опять профит uh, надо брать здесь, здесь резистанс. Вот здесь мы увеличили еще раз позицию. То есть с каждым разом мы увеличиваем, с каждым разом мы получаем очень и очень серьезные бенефиты, потому что вот они где были, и здесь мы вышли полностью. Но пробив вот эту зону, мы показываем, что мы идем выше. Это показывает индикатор. Uh, вот. Ну, вот здесь показано стрелочкой, где мы покупаем, куда мы идем, вот. Ну и так далее. Здесь показано стрелочкой, что мы покупаем, мы идем вверх. Это у нас насколько, это у нас евро показано. Ну, вот так работает, короче говоря, индикаторы. Так. Ну, вот так работает. Вот здесь покупка, вот она покупка. И здесь изначально эта линия, то есть, практически наверняка мы приходим к этой линии. Вот. То есть, мы можем увеличивать, и здесь позицию увеличивать, поскольку все равно вот эта зона. То есть, если мы покупаем здесь, то мы довольно много здесь можем выигрывать. Ну и два шорта, которые технически, вот они происходят здесь. Вот два. То есть, индикатор пробил эту линию а здесь он показал, что здесь резистанс, короче говоря, вот здесь профит, вот он, профит показан. То есть, очень интересная вещь, на мой взгляд, это, ну, прямо вот сегодня мы можем это все сказать, получать бенефиты и это вполне нормально, потому что если мы теряем работу и сидим дома и смотрим, с ужасом наблюдаем, как деньги, скажем, тает и что нам остается делать, это какой-то один из вариантов. Причем, если мы говорим про индикаторы, ну, желательно, конечно, знать и изучать эти вопросы, но есть люди, которые нету времени, то есть они все же где-то работают и где-то подрабатывают. Здесь, собственно говоря, изучить, как работают индикаторы, и не более того, всего лишь, как они работают. Но на этом ума особо не надо это все очень механистически делается и иметь счет в каком-то биржевого брокера и у нас есть конечно же люди которые ну менеджер у нас есть те кто находится в этих группах они знают к кому обращаться если кому-то непонятно не значит вы тогда напишите найдете меня в телеграме ну короче говоря найдете да и я вам дам контакт менеджера, который вам все расскажет, все покажет, все объяснит. Дорогие друзья, долго мы, час, да, уже? Ну, час больше. Давайте мы закончим. Можно ваше видение движения цены Сойбинс до конца года? О, хороший вопрос, кстати, Сойбинс. А зачем? Ну, я, правда, несколько раз упоминал. Я могу сказать без... Ну, давайте я покажу. Дело в том, что я как раз-таки за этим наблюдаю. Это комаритис. Так... то есть найти где у меня окей Так Значит, надо смотреть несколько. Надо смотреть. Я смотрю корн. Я смотрю вид, пшеницы. Я смотрю, зиси это корм фьючерс. Дальше и Соевин фьючерс. Видите, какой всплеск, значит, с восьми тысяч до десяти тысяч пятьсот за довольно короткий промежуток времени. Если мы отсюда посмотрим, то это буквально очень резкий. Если мы посмотрим weekly, то нам идти-идти вверх. Видите, он был 18 тысяч, soybeans. Поэтому... это Почему мы должны на это смотреть? То есть нам еще идти 11 600, довольно далеко. Единственное, что я хочу купить вот здесь. То есть мы сюда придем 9670. сейчас 10 200. То есть я ищу покупку в этой зоне. Вот в этой зоне. Поскольку здесь было серьезная резистанс, мы сделали higher-low, мы пробили high, и у меня, конечно, есть э, э, видение о том, что мы придем как минимум 10 800, но, здесь, но это дорогая вещь. Это дорогая вещь. Если мы покупаем контракт, то мы должны довольно много сюда вложить для того, чтобы купить. Почему? Зачем эм, у меня было, да? Нет. Ну, короче говоря, из трех вот этих вот коммадитис, корн, сойбинс и уит, это uh, самое предпочтительное, это корн, uh, кукуруза, короче говоря. Да? Десятого, десятого, двадцатого, суббота, выходной, чего ждать, открытие в пять, открытие... Uh, Давайте мы это уберем, да. Значит, если вы помните, если кто смотрел программу с Ольгой Викторовной, она говорила, что не золото, не доллар, не рубль, а это будет золотом будет зерно пшеница. Это очень серьезная вещь, и я с этим согласен, потому что будет очень серьезные перебои с снабжением, с едой. То есть очень дорого все это дело будет, тенденция уже есть, и она будет продолжаться и будет очень серьезное повышение цен, будет ожидаться И перебой, да, разумеется. По поводу дат, это даты, которые, да, ну, во-первых, 14 числа это Меркурий идет, ретроган, ощущается это за неделю до этого. А чисто, чисто астрологически это есть такая дата 10-10, 2020-го. Если мы просуммируем две единицы, мы получим двойку, 2020-й двойка, две двойки еще. И это, так сказать, двойка – это Луна, Луна – это забор энергии, это планета Гиперион, допустим, точнее мир такой. Вот, и... Ну, это такие вещи, скажем, которые не для этой программы. Но волатильность очень большая, потому что мы идем в цикл изменения. Точнее, мы идем в день изменения цикла в очень многих, в очень многих commodities, допустим, и индексов. То есть я бы хотел видеть подъем все-таки индексов наверх. Достижение точки, то, что называется, небесной пропорции или golden ratio. И после этого падения, поскольку seasonable или сезонно, мы находимся в очень негативном периоде падений. Очень негативный период падения. Вот, Дорогие друзья, я благодарю всех за участие. Всего доброго. До новых встреч и хорошей недели. Ну, в понедельник буду делать отчет, скорее всего, как оно будет как оно будет для понедельника. Ну, и если желаете, мне удивительно, почему нету на этом канале, почему нету подписчиков, почему люди не подписываются. Здесь очень интересные вещи, вообще-то говоря. Я, так сказать, ну, имею информацию, которой нету свободном интернете. Если я сейчас буду говорить о том, что и интернета скоро не будет, если я сейчас буду говорить и могу даже доказать почему, если я буду сейчас говорить о том, что не будет у нас и компьютера в скорости и могу даже доказать почему, то есть мы движемся в очень серьезные времена и будем наблюдать о том, когда это все будет происходить, как гром среди ясного неба. Это будет почему? Потому что мы не готовы. Ну и хотелось бы, чтобы люди об этом знали, вообще-то говоря. Ну и участвовали в этом процессе хотя бы для себя защищать. Вот о чем только всего лишь идет речь. Поэтому я вас благодарю всех. Всего доброго. До новых встреч. Пока.